Здравствуйте, с вами Александр, и я хочу поговорить о работе в Калининграде, а именно о бирже труда. Рядом со мной находится человек, который стоял на бирже полгода, и он расскажет о том, есть ли шанс найти работу через биржу, какую ожидать зарплату. Какое у тебя образование? У меня выше. Выше? И какую а работу вот, предлагали? Может, это вырезать, по сказать, да. будет, это не вы, выше три класса да три класса челицкой школы <свят> <свят> да. какую работу ну, работу вначале предлагают типа по как если есть какой-то диплом то сначала по диплому предлагают работу вот и соответственно просто дают направление но если нет опыта работы по, по диплому то соответственно ты просто обходишь эти организации тебе просто дают отказы отказы отказы то есть потом они предлагают что ты умеешь делать например можешь мести улицу раз там требуется дворник иди дворником работай потому что по идее такая тебе же нужна работа то есть ну если вот нету блин там например ты там я не знаю э, какой-нибудь фрезеровщик на какой-нибудь хитром там пятикоординатном станке ну, нет у нас таких пятикаденал станков на заводах. Значит, ты дыми улицы, Да. да? Ну, тебе же нужна работа. Смысл-то в этом. То есть э, ты можешь не, не, не идти мести улицу, но если, например, тебе вот это вот пособие там 800 там, рублей тебе устраивает, и то ограничено. Там можно э, они платят то ли около чуть больше полугода, а потом ты можешь тоже стоять входить туда и ну, тебе платить не. Будет платить то есть они работать тебе не найдут и платить не будут. Да. То есть да, то есть по выплате пособия там тоже установлены временные то ограничения. А какую работу тебе предлагали? Ну, в... Предлагали. То есть сначала, если вот по диплому, типа там связано с, энер... с что-то с энергетикой, а, вот там обслуживание каких-нибудь там типа там, зданий или что-то это, но когда приходишь туда, там же людям нужен готовый специалист и с правом допуска по каких-нибудь там, там сетей или каких-нибудь трансформаторов и еще чего-то то, то есть это было заведано понятно, что они просто тебя напишут тебе отказ, потому что ну, что ты выйдешь, хорошо, у тебя есть диплом там электрика, например. но ты никогда не, ну, не работал электриком тебя там никто никому не работодатели они не хотят получить вот конкретно тебе давали направление вот ты ходил по направлению конечно и, и что какую, какую зарплату предлагали зарплату в... зарплату честно там какой-то конкурс я ходил что-то она то ли она со строительством была. То ли она что-то с обслуживанием, что-то я так и не понял. Там где-то в районе -то ли 25 или 30 тысяч было. Вот. Но там три же квалификация, то есть человек должен просто прийти и уже вот все, начать там работать, что-то делать. И тебя не взяли? Ну конечно, а что я буду там делать? <свист> вот, тебе скажут там, иди там какой-нибудь там, э, я не знаю, там, блин, от, там э, отключи или там, там заметь там межлинейное напряжение, что это вообще-то будет. Вот, тебе скажут такое там, какой-нибудь там электрик или, или энергетик. Это пустой звук. Что куда идти там? Ну, что отключать, как это все? А зачем же они отправляют туда, я, на такую работу, если тебя там не возьмут? А что им делать? У тебя есть диплом, они должны просто по алгоритму отработать. Если у человека есть диплом, они сначала его дым-дым-дым туда. Вот. А, Уже дым, они, они спрашивают, то есть, то есть примерно что вы хотите найти? То есть, Если по специальности все на ну, хорошо, давай по специальности тебе. Диплом есть, все, иди. То есть сначала, получается, тебя отправляли по специальности, да. и получается, что по специальности тебе нигде не брали? Да. А дальше что было? Дальше все. Дальше они спрашивают, какие у вас есть дополнительные навыки. Вот. Например, если есть э, права, все, вакансия такси, блин, ты идешь работать в такси. Тебя отправляли в такси? Да. И что дальше было? Я отказался идти туда работать. То есть можно отказаться там раза три. Вот. А потом нужно уже будет существенные причины, чтобы отказаться. Потому что за, отка за постоянные отказы они те могут в принципе ну, как это говорится там, либо приостановить выплату, либо вообще как, ну, снять с учета. Потому что что ты отказываешься от работы? Ты же пришел работу искать, мы тебе предлагаем работу, одну, вторую. а ты говоришь, не, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится. А куда тебе еще предлагали? Ну, потом предлагали эти, так сказать, активные продажи, продажи интернета, продажа грузоперевозок, ну, услуг грузоперевозок. То есть ты должен набрать клиентов, создать базу свою там, по перевозкам. А на такую работу, на нормальную работу какую-то, чтобы понятно, что это, по сути, маркетинг. Но, а какую нормальную работу что предлагали из реальной работы а из реальной да. но еще предлагали продавцом а куда боу ну, центр вроде там или мегаполис то есть такие вот еще у нас такие вот ну да виктория мегаполис вот вот. а какую зарплату Даже где-то больше, я сейчас так, не вспомню, где именно какая была задача. да, продавца то тысяч двадцать зарплата. То есть тысяч двадцать. Ну, может 25, учитывая там. Видишь, там Иногда и план могут перевыполнить. Как-то у них торговую сложность удачно-удачно. То есть в Калининграде получается, что вот работу можно найти за 25 тысяч. Да, если особо там э, не какие-то дополнительные условия там не выдвигать, то можно найти А за 30 можно найти? Вряд... Вряд ли это уже нужно будет иметь какую-то квалификацию. То есть должен уже быть с каким-то специалистом чтобы найти за 30. И с опытом, наверное, да? Ну да, ну а ты уже будешь с опытом, если ты умеешь. Вот ты придешь э, куда-нибудь там, я например, я электрик, там пятого как бы, разряда то есть все ты уже что-то можешь то есть, ты придешь и все ты пойдешь уже работать то есть ты знаешь что делать ну там какое-то вводное тебе наверное сделают посмотрят не обманываешь ты там или чего можешь там делать мало ли может там все под электричеством полезет с что-то крутить тебя там прибьет вот, если... ну, смотри вот электрик андрей да работает сутки через Трое, у него зарплата 20 тысяч. Uh -huh. 20 или там 22 что ли? Ну, до 25. А опыт у него, ну, уже такой конкретный электрик. Но это, наверное, из-за того, что сутки через трое. И uh -huh. сосед мой тоже устроился сутки через трое на какой-то завод. У uh -huh. него там что-то что около 20, чуть больше 20 тысяч. Uh -huh. То есть вот если работать сутки через трое, то больше 25 тысяч рассчитывать. Даже вот на электрик опытный он да. не может. Ну потому что получается мало Там. рабочих дней Ну как? И сутки через трое это ты 8 дней работаешь, 8 на 24 это будет 200 рабочих часов. Это уже переработка. Чуть меньше, там будет меньше двухсот, но все равно это уже будет достаточно много. Ну, учитывая, что а, у них же там режим работы, наверное, не такой, что там а, именно просто как имеется в виду дежурство пришел, то есть, наверное, бывает, что они что-то работают, делают, бывает, что они там вообще полсмена, например, просидеть. А вот а, что тебе еще предлагали, то есть, какие программы сейчас не предлагали, а потому что да. ты можешь сам просматривать, выбирать любые вакансии в базе данных. Ты же постоянно ходил туда? Да. Каждую неделю тебе что не, предлагали? Не, Нет. Нет? Два раза в месяц там получалось. Но они, как, они же стараются то, чтобы помимо хождения, они говорят, что вот все интернет есть вот сиди ищи, то есть ты же как заинтересованное лицо, то есть ты не должен просто чисто тупо вот по этим срокам два раза в месяц к ним ходить и отмечаться, и они тебе ищут работу, никто ничего не ищет то есть она при тебе открывает эту же базу и там, например, ты говоришь, хочу работать там продавцом, а она фига ты, ты, ты ну вот продавец 20 тысяч, там, например, 25 там, или что какая нравится ну, раз нравится вот это. Но тебе не обязательно, если ты тогда э, отметился, и на следующий день тебе раз о, хочу работать водителем, ты можешь зайти на их сайт и со мной, э, отработать все вакансии водителя. А какую самую большую зарплату предлагали на бирже? работу например за 50 я думаю, что не... нереально но ну, а, если у тебя нет там каких-то знакомых то вряд ли наверное, но если ты унику какой-нибудь там я не знаю там кра... красишь столбы эти осветительные за две там, минуты как-то вот, как вот. вот. так можно найти работу это же тоже ограничено в любой сфере деятельности зарплаты. То есть, ты не можешь прийти маляром куда-то, например, и, и получать больше, чем сколько у нас там, маляр там, например, я не знаю. Или сварщик там. Наверное, самые большие зарплаты, наверное, сварщик наверное, на янтаре получает. организацию и они тебе будут платить сварщик больше чем на интернет на получает 1080 может даже больше которые корабли вальт. может да но то есть но... больше 80 сварщик не заработает уже значит Потому что нет второго места где он получал бы даже хотя бы те же 80 кроме еще? Ну, на интаре же не просто так платят. Нам платят, наверное, очень крутым схватчиками, которые там сидят в этих корпусах, варят, там здоровье потеряешь. не просто так такие деньги, наверное, платят. Конечно, не просто так за такие деньги надо работать. Я даже не думаю, что где-то и 60 платят. Вот у тебя есть знакомый, которые зарабатывают 50 тысяч? 50 тысяч. Нет. Люди не верят, что в Калининграде такие зарплаты. Ну а что не верить? Можно открыть сайт э, это, это занятости центра, посмотреть, какие, какие требуются вакансии. Че, че, при чем здесь верить? Это же все легко проверяется. То есть если ты приезжаешь сюда, то есть э, единственный, чтобы вариант за, зарабатывать больше, чем предлагается на бирже труда. Это открывать либо какой-то мелкий бизнес или ну, чем то мы не занимался. Получается, что либо человек... на двух работах работать, устраиваться где-то посменно, да, тогда это в полтинник, наверное, можешь его списаться. У нас получается, что человек не может снять квартиру, например, приехать из другого города, снять квартиру и платить за квартиру и жить. Ну просто не хватит денег. Да, будет очень сложно, вот. но опять же смотря, э, как, какой человек обладает какими эти, этой квалификацией, если, например, он там э, ну, каменщик, то, конечно, вот найти этих работают, ну, каменщик -то 30 тысяч настройки-то получает. Мне кажется, что больше хороший каменщик получается? Может даже, да, и больше там в колорах, да, говорю. Конечно, как на любой работе просто тебе такие деньги платить не за то, чтобы, чтобы сидеть раз на поляне и больше они считают, что это плохо а в Калининграде так это может даже в два раза меньше как бы, и что вот, и уровень жизни должен быть высокий. Европейский. Да, да. Приезжают, и на самом деле многие расстраиваются, потому что если ты еще парочкой приезжаешь, да, там муж жена, там они оба работают, то они как-то могут все-таки квартиру снять, да? А если это один человек, он только комнату может снять и как-то как-то жить. Потому что это если быть как бы быть какая-то идея там открытие какого-то бизнеса либо быть э, хорошим специалистом в какой-то сфере вот. и... то есть тогда имеет смысл это. ну да чтобы ты рассчитывал не на минимальную зарплату да, да на вот... а если приехать устроиться ну, таксистом сюда ну, ну, смысла от этого нету никакого то есть таксисты не будут зарабатывать как... здесь у нас как в европе зарабатывают надеяться на это все равно таксисты зарабатывают больше, чем там 30 тысяч. Да, да может быть, но это надо похачивать, блин. Да, это я разговаривал, что, ну, в принципе, как бы зарабатывают больше люди. Вот поэтому у нас столько здесь таксистов, потому что просто так вот ходить на работу за 20 тысяч. Я тоже с многими людьми вот разговариваю. Действительно многие люди работают на такую маленькую зарплату и работают, но еще ходят на, на работу действительно, там встают утром целый день, что-то делают и по сути дела человеку ни на что не хватает, как вот, а смотри откуда тогда дорогие машины? работаешь на дядю то есть в принципе больше э, там 30 тысяч чтобы не заработаешь да. но если ты какой-то там уже начальник там мастер какой-то да то есть ты опытный человек то вот мне кажется что все-таки где-то в районе Балтинника, Ну, тысяч сорок какой-то там начальник уже этого ну вот допустим если на складе кто-то работает да он там получает 20-25 тысяч а если это там руководство какой-то там уже начальничек да а. он наверное тысяч 1040 получает если он ответственное лицо какое-нибудь там уже может быть даже под полтинник, если он там 5 лет работает То есть, мне кажется что где-то вот такой вот расклад да еще у тебя вчера что-то про автотор тоже смотрел Вроде у них там тоже, да, так все красиво расписали там у них на автоторе. И зарплата, и социальная политика, и там просто рай, райское место. По-моему, у них 25 тысяч зарплата. Да. Нет разве? Или у них плюс социальные всякие вот эти бонусы, и поэтому там работать интересно. Ну, может быть. Ну, как бонусы? Да, там одни рассказывали, там, а, что-то. И они там оплачивают какие-то поездки там, э э своим работникам, но тоже там показали буквально, может, сколько там, несколько, как несколько человек, которые там работают по 10 лет. Я думаю, они же тоже как будто политику придут, что, наверное, не всем поголовно они могут все оплатить. А вот если, наверное, таким людям, которые вот тут давно работают, там, и, ну, у них еще не говорят там повышение разрядности, то есть, возможно, ты приходишь э, к ним там э, учишься, типа, постоянно учишься, учишься, твоя зарплата все растет, растет, блин. Вот, и поэтому... То есть... Вот многие люди к нам при... едут, хотят переехать, они думают, что они будут там в Европу ездить, путешествовать, все везде тут как бы. Как ты думаешь, вот ты, если у человека, например, нет какой-то такой крутой профессии, да, если у него нет вот да, какого-то опыта крутого, да, он, в принципе, на обычную работу будет устраиваться, сможет он ездить по загранице или нет? Да, все, скорее нет. Нет, ну сейчас э, вообще, по идее, он сможет, потому что сейчас легко взять, все доступны, доступен кредит. Можно взять кредит, съездишь потом, например, год или два, ты будешь работать, чтобы отдать за это кредит. То есть тоже вполне можно так э, жить, но как бы того, что здесь у нас ну, да, близость Европы, но это не показатель, что Европа. В общем-то, если человек он зарабатывает деньги где-то в другом месте, он. Я тоже вот думаю, то есть мы же тут не каждый день, типа, раз, о, что нам делать там в пятницу? Ну, давай поедем там в Польшу, да, сгоняем там или еще. Ну, сколько у нас э, люди? Э, наверное, очень малый процент. И то такие ездят, те, которые потом эти контрабанды торгуют, блин, на улице, сосиски, польский, кофе, там, сыр, блин. То есть они э, не просто, да, они, может, можно сказать, они ездят в Европу, но они ездят в Европу по работе, еще и заработать на этом. Он доехал до этой Польши, даже до, может, с натяжкой назвать Европу, че он доехал до магаз польского магазина, затарился и приехал назад. То есть вот все его посещение Европы сказать посещение европейского магазина и потом он стоит продает блин, чтобы купить свою такая вот у нас летуха, да? на самом деле да многие не, не так много людей -то ездит конечно потому, что, да, нужно сделать визу это тоже стоит денег блин. Вот. Ну, да если учитывая зарплата 20 там 25 тысяч то особо не накатаешься да. ну, едишь ты пару раз потом это надоест, а куда-то на далекую какую-то поездку, куда-то далеко. Ну, особо денег-то нету. Так что, кто живет в Москве, вам даже проще. Сели на самолет по какому-то горящему туру, и все, уже в Европе. А зарплаты в Москве там три раза больше. Да. Даже в других регионах, вот я смотрю, там на Урале зарплаты больше. Везде зарплаты, много где зарплаты реально больше. В Калининграде действительно стало тяжело жить очень. У нас природа хорошая. Единственное. Тепло зимой. Тяжело. Ладно, тогда все, мы будем на этом заканчивать. Всем пока. С вами был Александр и Александр. Я надеюсь, что это было кому-то интересно. Может быть, конечно, это было все нудно. Но это мы просто едем по своим делам и заодно решили рассказать о том, как у нас найти работу и сколько вы будете получать. Точнее, мы не рассказали, как найти работу. Здесь, как бы, конечно, идеи, как найти работу, действительно, более толковые. Но по крайней мере с биржа это очень сложно, и так что особо не теряйте свое время, если только вы какой-то некрутой специалист. Если вы какой-то крутой врач, там наверняка у нас что-то может открываться, и действительно ну, да. требуются вот эти вот какие-то крутые врачи, и действительно можно, да. А если вы, у вас нет какого то особого, то есть вы какой-нибудь менеджер, то особо даже время терять не стоит. Все, всем пока.